В этом видео поговорим, как можно сдавать металлический контейнер в аренду, кому его сдавать. И сегодня речь пойдет о доходных гаражах. Это то, что ты можешь запустить буквально за несколько дней, найти арендаторов, сделать небольшой гараж-стейджинг, если тебе это видео и эта стратегия актуальна. Ставь лайк like, Алансом, awesome, подписывайся, ставь колокольчик, пиши любой комментарий. Это поможет этому видео и этому каналу расти, а у нас будет мотивация делать новые прикольные видосы. Итак, поехали. И вот такие. Чук -чук -чук -чук -чук -чук -чук -чук. Доходный гараж в Подмосковье. Это стратегия, которую реализовал резидент клуба инвесторов. И суть ее очень проста. Ты покупаешь гараж которые чаще всего люди не могут даже продать. То есть вот это как раз та самая ситуация, когда люди в гаражных кооперативах владеют гаражами, но даже не пытаются их сдать. Представь, у них нет даже идеи того, то, что они могут это имущество сдать кому-то в аренду и получать постоянный денежный поток. Вместо этого там лежит всякий хлам, старые колеса, ржавые капоты, целая куча разных других вещей, а для кого собственно говоря этот актив может быть полезен. Первое это водители с автомобилями, причем сразу скажу, что те люди, которые занимаются доходными гаражами не очень любят этот тип арендаторов, потому что водитель сегодня есть, завтра нет. Продал машину, переехал, снимал квартиру, уехал. Но второй тип арендаторов, который Наиболее интересен в этой стратегии ⁇ это люди, которые будут использовать это помещение по склад. К примеру, они закрыли свой бизнес, им нужно было просто вывести оборудование, столы, кулера целую кучу разных вещей, причем один из бизнесов, когда мы переезжали, у нас реально был занят склад 100 квадратных метров, ты представляешь, мы в регионе платили несколько десятков тысяч рублей за то, просто что у нас некуда было деть это имущество, и таких людей много, а чем больше город, тем больше будут востребованы такие площади, поэтому склады, в чем плюс, то что с таких помещений будут очень редко выезжать, то есть если ты сдал свой гараж под склад, то человеку проще заплатить небольшую сумму денег, чем, например, вывести весь этот хлам, заказать машину, найти, куда это все вывести. Ну, иногда, к сожалению, бывают и ситуации, это ребята с морскими контейнерами, когда занимаются. Кстати, есть тема с морскими контейнерами интересна, это очень похожая тема на гаражи, но есть несколько плюсов. Да? Ты можешь очень интересно масштабироваться, то есть ты можешь арендовать площадки, ставить эти контейнеры. Второе – это ликвидность, то есть если вдруг что-то не так, ты можешь очень просто этот контейнер продать, то есть он не теряет стоимость. Ну гараж тоже, но он не так быстро продаст, как, например, морской контейнер. Но сейчас про гаражи. Опять же, помнишь, мы говорили о том, то, что эту стратегию можно сделать очень быстро, ее можно потестировать, можно сделать пул из гаражей, можно это все продать как арендный бизнес. То есть, если у тебя начинает работать инвесторское мышление, ты можешь сделать очень много прикольных вещей просто с несколькими доходными гаражами. И третий тип это гаражный предприниматель, но здесь тебе даже объяснять не буду, в ютубе огромное количество видео какой бизнес можно начать в гараже, ты можешь их посмотреть и сразу тебе станет понятно, кто будет арендовать собственно говоря твои гаражи, хорошо. Теперь критерии. Первый – это город Спутник, то есть в Москве это чрезвычайно дорого. Если это Подмосковье, то конкретно это город Спутник. Цена такого гаража до 150 тысяч рублей, качество, то есть металлический гараж должен не разваливаться, он должен быть нормальным железным гаражом замком. Близость к домам, то есть к тем людям, которые будут туда ходить, складывать какие-то вещи, забирать. Это не должно быть поле, для него не нужно лететь самолетом, ехать электричкой, это должно быть близко. Это должен быть ГСК, то есть не один. Отдельно стоящий гараж за домом, которые могут снести, а это именно хорошо оформленный ГСК с низкими взносами, у которого есть свет, у которого есть охрана, у которого есть, ну, условно говоря, будет некая начинка внутри. То есть, ты подведешь туда электричество, ты его обошьешь, возможно, сделаешь теплым, и к которому можно будет удобно подъезжать зимой. Если какого-то атрибута нету, ты всегда можешь попробовать и поделись своим опытом в комментариях, если ты уже занимался этой стратегией, какие критерии ты считаешь наиболее важными и, например, если ты только планируешь заняться гаражами, также напиши, какие из этих 10 критерий являются прямо обязательными, а какие критерии, в принципе, но ну, можно и пропустить. Итак, какие цифры получились у инвестора? Стоимость гаража в кредит 100 тысяч рублей в кредит, первый взнос, то есть личный капитал, который был потрачен 8 950 рублей, соответственно, он заплатил долг гаражный кооператив, он заплатил членский взнос, он заплатил за год и заплатил еще помещенные взносы. Соответственно, сдал такой гараж за 5000 рублей. И в итоге денежный поток за год у него получился 24 588 рублей. То есть даже бы если он купил этот гараж за свои наличные деньги это все равно было бы отличная инвестиционная стратегия но инвестор пошел другим путем он взял потреб кредит то есть он использовал кредитное плечо и в итоге доходность выросла в десятки раз наличный капитал то есть он инвестировал всего 10 тысяч рублей а получал на выходе 20, почти 25 тысяч рублей в год если для тебя это видео оказалось полезным ставь лайк подписывайся задавай свои вопросы в комментариях какие еще стратегии ты хотел чтобы мы разобрали в следующих уроках и увидимся.